Приготовим сладкие шоколадные гнезда. Этот десерт очень легкий и быстрый в приготовлении. И украсит ваш стол к Пасхе. Берем два вида шоколада, белый и молочный. Растопить шоколад на водяной бане либо в микроволновке. Берем вот такие соленые палочки и делим на несколько частей. Соленые палочки я покупала в фикс прайсе за 19 рублей. Растопленный шоколад добавляем палочки и хорошо перемешиваем. Выкладываем нашу смесь в силиконовые формы для кексов и формируем гнезда. Отправляем в холодильник до полного застывания примерно на 20-30 минут. То же самое делаем с белым шоколадом. Аккуратно вытаскиваем наши гнезда из форм и можно по желанию добавить глазурь. Украшаем наши гнезда специальными шоколадными яйцами. Я купила такие мини яйца от Gold за 80 рублей в магните. Вот таким образом украшаем наши гнезда и подаем к столу. Приятного аппетита!